Есть такой индикатор страха и жадности, но вот он сейчас показывает нейтральное значение, пока инвесторы, ну, он такой больше эмоциональный, может быть, картинка интересная. Раньше она была цветная, с какой-нибудь желтой, красной, зеленой зоной. Но я смотрел пару дней, пообновлял одно и то же. То есть стало как-то серенько, не очень, но нейтрально. видите, да? Неделю назад был 43, месяц назад 38. Но вот когда, если взял, если здесь было еще чуть раньше месяца, вот я говорил там до 16 марта, до заседания ФРС, то вот там было вот, я не помню, меньше 25, по-моему, точно. или 22. То есть вот тогда вот рынок проседал на большую величину, все опасались. Но ФРС там как бы не проявил особое ворвение. В борьбе с инфляцией повысил так номинально, но это повышение первое за 4 года, это такой шаг, до этого QE было количество исключений, наоборот, печатали деньги, а сейчас будут изымать.